Добрый день, дамы и господа. Сейчас я буду проводить мастер-класс на уникальном оборудовании. Это гомогенизатор. Это младший брат по А называется он Таурус. Мы будем готовить сейчас на мастер-классе форшмак из копченой головы сама. Нож у Тауруса сделан из высокопрочной стали. В течение пяти лет вы можете работать с этим ножом и ни разу вам не нужно будет его точить. Технология приготовления в Таурус очень проста. Нож вращается на скорости 2000 оборотов в минуту и очень медленно опускается. Стакан имеет объем 1 литр, рабочий объем 800 миллилитров или 800 грамм продукта. В этом стакане у меня заранее приготовленный форшмак. Полуфабрикат может храниться в течение трех месяцев, не теряя свежести и качества. Перед подачей к столу я свой форшмак пробиваю. Таурус работает очень тихо, это удобно, при этом нет никакой вибрации. В данный момент как раз я обрабатываю форшмак, нож очень быстро вращается, очень медленно опускается, создается давление, вы получаете идеальную текстуру для мороженого, для сорбета, паштета и многих других блюд. Эта технология позволяет вам, самое главное, ускорить подачу блюда, Раз. Снизить себестоимость. Два. Свести человеческий фактор к минимуму – три. А сделать на базе вашей кухни креативные блюда – четыре. И просто каждый день кайфовать – пять. Это минимум пять слагаемых успехов вашей кухни. Он тает во рту, имеет однородную структуру и идеальный вкус. Таврус – это уникальный гомогенизатор.